Леди и джентльмены, всем привет, с вами Макс Репьев Мы находимся с вами в Дубае И сегодня я хочу рассказать вам, что вы можете приобрести в Дамак Хиллз И вообще показать вам именно этот район Точнее это не район, это прям целый районище, комьюнити Который построил один застройщик И здесь прям очень круто И основное направление вот, для покупки недвижимости здесь – это постоянное место жительства. Потому что здесь нет лишней суеты и создана вся инфраструктура для жизни. Здесь, значит, представлены апартаменты, таунхаусы, виллы. И сегодня мы это все с вами посмотрим. Будут у нас готовые шоурумы. Вы увидите, как это все сдается. Но для начала я хочу показать вам именно инфраструктуру района. Потому что здесь огромное количество спортивных площадок, огромнейший парк, длиннющая вот такая... Прогулочная зона, по-моему, километров 10 она или сколько-то в этом духе. Короче, я как-то час здесь ходил, так до конца я не дошел. Здесь, значит, у нас теннисные корты. Их три, три площадки под пляжный волейбол. А там еще три площадки под футбол. Есть собственный пляж. Собственная такая, знаете, как с искусственной волной, кстати. То есть можно от летнего зоны там спрятаться. Огромное количество прудов. Есть какие-то водоплавающие птицы, которые на этих прудах тусуются. И просто поражает то, что в Дубае сделали то на пустыне, чего не могут сделать в России с крутым ландшафтом. То есть здесь изначально просто песок, ну вот, да, вы видите грунт, но при этом этот песок, ну как бы сделали здесь прям крутой азис очень много тенистых зон и этот район подходит именно для семьи. Если вы переезжаете в Дубай или, например, вы арендуете квартиру здесь, то вот на год вполне себе будет комфортно здесь жить, потому что комьюнити хорошее, нет лишней суеты, гулять. Прогуливаться, там, на травке сидеть, там шашлыки какие-то жарить, барбекю устраивать и так далее. То есть здесь прям очень комфортно будет с детьми. Почему я вообще вот именно так заостряю на этом внимание? Потому что у нас есть сотрудник Тимур. К нему в ближайшее время здесь приезжает семья. И он выбрал именно Дамаг Хиллс себе для жизни. Потому что здесь есть вообще все. Магазины, инфраструктура для детей, инфраструктура спортивная. Погулять можно везде. То есть просто ну, тут заблудиться можно. Короче, предлагаю посмотреть с вами объекты, и также по ходу движения мы будем с вами смотреть инфраструктуру. Так что наливайте себе чаек, кофеек, можете за кексами, за каким-нибудь магазин сходить, потому что обзор будет достаточно долгий, но он будет интересный и подробный. Мы с вами посмотрим прям всю инфраструктуру, которая здесь есть, гольф-поля, посмотрим виллы, посмотрим пруды сейчас, я думаю, мы до него дойдем, и вы сделали для себя вывод – Насколько вам вообще он интересен Ну а если он уже вам интересен, то знайте, что у нас здесь есть ряд предложений Мы готовы вам предложить как вторичные, так и первичные Рассрочки, перепродажи, в общем, все что угодно У нас на этот проект очень сильно заряжены менеджеры, они его любят И они про него вам все расскажут вообще Вот, давайте смотреть по порядку, погнали Вот, например, один из прудов, куда мы с вами подошли И просто обратите внимание, сколько здесь вот этих водоплавающих птиц то есть это один из прудов, который вы будете встречать на своем пути, когда будете прогуливаться по вот этой дорожке. Днем, это вечером будет и так далее. И везде вас будет окружать вот такая приятная зелень. И это только начало, потому что здесь есть скейт-парк, зоны выгула собак, фитнес-зоны, баскетбольные площадки еще дальше находятся, много парковок, зоны дрессировок, есть лавочки для того, чтобы просто посидеть. Короче, все сделано для того, чтобы вы вообще отсюда не выезжали, Кайфовали в своем районе, гуляли здесь и наслаждались жизнью Далее по ходу движения есть вот такой конный клуб То есть вот, если вы обратите внимание, стоят лошади А здесь для них создана вот такая площадка То есть вы, в принципе, можно, можете потренироваться на своем коне Вот здесь вот, опять же, не выходя с территории Дамаг Хиллз Двигаем дальше Ну и пока мы с вами идем к следующей локации Вы, наверное, обратили внимание, что здесь как будто бы нет прорезиненной беговой дорожке. Но тем не менее, если вы присмотритесь, то здесь есть вот такая грунтовка для бега, она тоже подойдет. С верхней стороны тоже есть грунтовка, то есть, в принципе, можно бегать. Но а по этой части в основном люди гуляют, либо там на самокатах ездят. Как-то вот такая история, и мы подходим с вами к следующему пруду. Просто пока смотрим, это даже... Вот я вам сейчас покажу, наверное, одну десятую часть, и дальше мы уже будем рассматривать по мере просмотра объектов. Мы съездим на этот пляж, я покажу вам еще там баскетбольные площадки, покажу детские площадки, фитнес-площадки, то есть все здесь есть. Но вообще именно зоны активности, конечно, здесь устанешь ты это все на себе перепробовать, потому что их реально очень много, и они все такие эстетичные, красивые, хорошие. Самое, если вы заметили, дома Хиллз в основном представлен виллами, Таунами, и там они где-то вот по кругу стоят дома, ну именно высокие, но не небоскребы. Это вот Артем, товарищи. И он уже сразу нашел себе какое-то здесь увлечение. Но еще мне кажется, что вам будет необходим здесь вот такой вот гольф-кар для того, чтобы перемещаться вообще по такой территории. Ну или хотя бы самокат точно вам нужен будет. Вот слышится, да, даже на слух воспринимается так, вот, например, в каком-то комплексе в России, да, или в каком-то, ну, хорошем, коттеджном поселке вам самокат будет не нужен, а здесь он будет просто необходим, потому что территории настолько много, что пешком ее, ну, достаточно сложно пройти, там, до гольф-клуба, например, съездить, если вы вдруг будете тренироваться, какую-то спортивную площадку посетить или ребенка, например, отправить просто в магаз за продуктами, точно нужен будет самокат. Ну и огромный, конечно, кайф, когда ты живешь возле воды. В ней, конечно, нельзя купаться, но там какие-то утки плавают даже, смотрите, присмотритесь кайф. Вот она плывет. То есть ты просто прогуливаешься вдоль вот этих вот парков, скверов и кайфуешь от того, что они вокруг тебя. Вообще я сейчас продвигаюсь назад к машине, чтобы показать вам уже первый проект, но пока хочу показать вам еще детскую площадку. Она такая одна из, это не основная какая-то и не единственная здесь. Но тем не менее, значит, здесь есть лазилки, песочек. Какие-то горки, и то есть здесь вы можете спрятаться где-то в теньке, а вот ваш ребенок приедет, значит, свой беговел или какой-нибудь велосипед поставить туда вот в стойло, и будет, значит, тут на горках газовать. О, оно еще и прорезиненное, очень мягкое. Здесь какой-то гамак, лазилки, а там вот еще находится детское кафе. Вон в той части. И мы с вами выезжаем сейчас на такую основную артерию, Дорога, которая едет вокруг всего Домах-Хиллз, и передвигаемся мы сейчас с вами на первый проект, просто хочу увидеть, как эти аллеи выглядят. Мы сейчас с вами разворачиваемся, отправляемся в обратную сторону, здесь вот видите, еще и school bus вот курсирует, то есть людей, детей со школы привозят, пожалуйста, это все есть. Ну и вообще сама по себе атмосфера, согласитесь, очень такая приятная. Блин, сколько же тут этих школьных автобусов-то, смотрите. Один здесь, только что мы встретили. Один едет нам навстречу, и вон там вот дальше еще один. Вот. В каждом доме здесь есть подземная парковка. Вот если присмотритесь, там видно, что машины стоят. То есть к каждой квартире идет в придачу парковочное место. К однушкам идет одно парковочное место, к двушкам тоже одно, к трешкам два. Также здесь, господа, есть школа на территории. То есть, в принципе, без проблем можно вашего ребенка сюда будет доставить. Ну и также отсюда курсируют автобусы за территорию, то есть на другие школы. Мы с вами проезжаем сейчас мимо таунов. Точнее, не таунов, а вил. Но очень, конечно, красиво, то, что с двух сторон есть пешеходные дорожки. Все это высажено пальмами. У вас есть тенистые зоны. И есть комфорт, и нет лишней суеты. К виллам еще дополнительное кпп то есть вы туда просто так не заедете мы с вами добрались до таунхаусов сейчас мы с вами зайдем внутрь я покажу вам как это выглядит но именно вот эта подъездная группа выглядит так то есть вы подъезжаете паркуете у вас здесь есть несколько парковочных мест для машин и мы с вами идем вот сюда сейчас вам понравится все мы с вами заходим в таунхаус и он четырехспальный сейчас вы увидите в принципе как он выглядит это у нас основная часть гостиной Вместе с кухней Здесь же у нас есть выход на террасу И здесь действительно большой такой хороший участок для этого там хауса. Место, где просто посидеть Здесь у вас огромное количество насаженных цветов И вот такая вот часть собственного участка тоже есть Пойдемте, покажу вам, как выглядят спальни И дальше поднимемся с вами наверх Также рассмотрим это все Все это сдается с ремонтом Здесь будет уже у вас установлена вот такая кухня, санузел, и это первая спальня на первом этаже. С этой стороны у нас либо гардеробная, либо кабинет. Поднимаемся с вами наверх и смотрим, как у нас выполнены остальные спальни. Начнем с левой. Это не мастер. Здесь у нас такая гардеробная часть. Маникюрный столик, выход на балкон, здесь ванная комната. Абсолютно в каждой спальне есть ванная комната. Детская, здесь еще один санузел. И основная мастер-спальня расположилась здесь. С большой двуспальной кроватью, гардеробная стена, гардеробная зона, собственный санузел и выход на балкон. Выйдем, тоже покажу вам, как это все выглядит. Здесь у нас водоем. Если сейчас, например, рассматривать вот такую виллу, то она будет стоить порядка 3-300 миллионов дирхам. Но в стройке есть за 2, 2,100, 200 Мы чуть позже с вами в конце уже поговорим, что можно купить в стройке. Пока мы с вами просто смотрим концепцию. И я надеюсь, она вам нравится. Мы с вами передислоцировались на гольф-площадке. Здесь вот у ребят, вот если вы обратите внимание, вот они в гольф играют. И здесь есть именно апартаменты, гольф-террасы, которые находятся вот в этом здании. Сейчас мы с вами их посмотрим. Значит, мы с вами оказались внутри квартиры. И, наверное, давайте я сначала вам покажу, как выглядит терраса, потому что она здесь, наверное, самый такой лакомный кусочек. И мы оказываемся с вами на собственной террасе. Она действительно большая. Мы сейчас это все с вами посмотрим. С вот таким вот видом на гольф-поля. Здесь, значит, виллы, гольф-поля, гольф-клуб. И вот отсюда можно наблюдать, как ребята играют, например, в гольф. То есть вот там кто-то в лунку попал. Прикольная тема. И здесь, значит, у вас есть собственное костровище. Зона, где можно собраться с семьей, почитать что-то. Еще где собраться, еще где собраться. Здесь есть такая террасочка, где... Просто куда-то что-то посмотреть, либо пройтись. Вот такой как бы концерт. Это, как я уже сказал, полностью сформированная гостиная. За этой стеной у нас находится кухня. Она небольшая, но тем не менее полностью функциональная. Здесь у нас санузел. В этой части у нас детская. Вот такого размера также собственным санузлом гардеробная еще один санузел и здесь у нас расположилась еще одна спальня также санузлом вообще минимальная цена на такие квартиры варьируется примерно 2 200 2 600 это такая средняя цифра есть трешки они чуть подороже но и больше по площади ну вообще напишите, как вам сама по себе концепция. Мне кажется, что вот панорамные окна, вид на зелень действительно смотрится хорошо. Двигаем дальше. Мы сейчас с вами продвигаемся на Трамп-виллу. Ну и как вы видите, контингент людей здесь живет соответствующий. Голубой фантом. И мы с вами продвигаемся вот сюда. Здесь у нас отдельное КПП. И мы с вами едем смотреть шоу-виллу Трамп-виллу. И мы с вами заходим внутрь виллы, и, наверное, давайте покажу вам сразу ее основную изюминку. Это гостиная с выходом на собственную террасу. И здесь действительно вот все сделано с роскошью. Короче, в самом доме у нас 525 квадратных метров. Первый этаж это полностью кухня-гостиная, большая, хорошая. И здесь у нас расположилась вот такая терраса. Вот я все время путаюсь в этих историях. То есть она большая, комфортная. Вот такого размера. Кухня, кстати, она как бы кажется, что э, внутри находится гостиная, но она на самом деле отделена. То есть, если мы с вами зайдем вот сюда, то мы увидим, что кухня как отдельное помещение, но с таким окном. Вот. Идем с вами дальше. Кухня, кстати, тоже полностью укомплектована. На сегодняшний день здесь виллы уже не остались в продаже. Минимальная цена, если мы с вами рассматриваем стройку, будет 5,5 миллионов дирхам. Большая вот такая часть гостиной. И с этой стороны у нас располагается зона кабинета, либо это дополнительная спальня. Хотя спальня на самом деле сверху и так 4, поэтому как кабинет, наверное, это будет логичнее. В этой части у нас гардеробка, есть еще небольшие места хранения там, здесь санузел. И предлагаю подняться наверх, а, перед этим, есть еще именно комната для прислуги с отдельным входом. То есть здесь она у вас может жить, Собственное удобство. гардеробка и отдельный вход, чтобы не пересекаться с основным контингентом самого дома. Поднимаемся с вами наверх и здесь мы увидим с вами 4 спальни вообще сама по себе вилла хороша тем, что у нее прям большие потолки вы как заходите, у вас сразу открывается второй свет вот такой большой, и это у нас этаж спальни там у нас находится мастер спальня, здесь у нас спальни поменьше они все собственными санузлами думаю, что не будем мы заострять внимание но тем не менее, здесь зона гардеробная, сейчас я вам это бегло покажу они все плюс-минус одинаковые, и одинаковых спален здесь три. Это часть типа гостиной на втором этаже, здесь еще одна такая же спальня. И основного внимания, конечно, требует мастер-спальня. Она самая большая здесь, самый большой гардеробной, самой большой, самой красивой ванной. И, наверное, она забирает приз зрительских симпатий за самую эстетичную картинку которая здесь создается также у вас собственный вид на гольф-поля и вот такой балкон выходим и кайфуем вот значит кто-то здесь сейчас будет по мячику бить но мы с вами посмотрели основные проекты которые здесь представлены и надеюсь вам понравилось теперь мы с вами поедем на гольф клуб. Я покажу вам, как он выглядит, и досмотрим еще до конца именно саму инфраструктуру Дома Хиллз. Потому что это было далеко не все, но как бы такая часть, которая уже внушает какое-то вот, знаете, удовлетворение, что у тебя здесь прям все хорошо, ты преуспел, и у тебя можно не выходить делать все, что угодно и чувствовать себя в комфорте. Так, мы вернулись с вами на ту самую площадку, где мы и начинали. То есть здесь у нас футбольные поля теннисные, и здесь вот есть еще такой фудкорт, магазины и так далее. Я хочу сейчас дойти, показать им, как выглядит скейт-парк и уже, наверное, показать активность, потому что вечером здесь прям много народу собирается, так как уже не жарко становится. Ребята выходят, знаешь, там мяч пинают, тут даже прям команды, мне кажется, тут можно сообразить команду ребят, которые живут в виллах, против ребят, которые живут в таунхаусах, а потом еще и какой-нибудь мини-чемпионат здесь устроить. Но тем не менее, вот так это все выглядит. Идем дальше, потому что здесь есть инфраструктура, которую хочется показать. Но вот потом мы еще с вами доедем до офиса. Я покажу вам макет, что на сегодняшний день можно купить. Примерно минус 30% от этого, но в стройке с рассрочками, со всем-всем-всем. Но вообще так, сама по себе навигация очень понятная. То есть, вот мы с вами идем. Э, здесь даже есть каток Ice Ring. Мне кажется, туда нужно сходить, потому что я там не был никогда. И где-то здесь еще есть скейт-парк, надо вот его найти. Но каток, видимо, здесь не очень популярный, потому что он, во-первых, очень маленький, и льда здесь нет. Я, честно, ну так как человек, который раньше занимался хоккеем, могу сказать, вам, что есть пластиковый лед, но он точно давно не использовался. А вот здесь есть скейт-парк, куда мы идем. И вот он активно пользуется. И вот судя по карте, он прям вообще огромный. И мы с вами оказываемся в скейт-парке. Здесь огромное количество самокатчиков. Причем это все как-то на отдалении от домов. Они не шумят здесь. И абсолютно под разный уровень. Не смога смотрите, какой у него велик. Прикольная штука. Здесь, значит, детские горки. Вот такого формата. Дальше ребята на самокатах газуют. И там еще у нас какая-то площадка, я так понимаю, для тренировки собак. Но вообще, напишите, как вам концепция? А? То есть, это все стоит примерно столько же, сколько в России. Только вы здесь покупаете в три раза больше. У вас большое комьюнити, Вся инфраструктура, магазины, детский сад даже здесь есть, нянечки, школа на территории. Дома все сдаются сразу с ремонтом, то есть не нужно заморачиваться. И все прям так, зелено, красиво, эстетично, и отсюда прям можно не уезжать. Вот, ну видите, как хлоп такой прокатился. Это, значит, площадка для выгула собак, я все-таки не ошибся. И смотрите, здесь как кайфово, то есть вы туда своего пса Выпускаете, он там носится, вообще все, что угодно делает. Вы вот здесь вот сидите, кайфуете, возможно, там найти, или просто что-то перекусываете. Либо там в картишке с другом перекидываетесь. А здесь вы либо можете его подрессировать, либо он просто может один там покайфовать, погазовать, побегать. И все это как бы безопасно, то есть никто выбежать не может. Ну, вот так это все выглядит. И это все в рамках одного комплекса, одного комьюнити. Значит, хочу вам показать вообще карту, что здесь представлено. Значит, мы находимся здесь. Здесь еще есть озеро для рыбалки, то есть можно жене сказать, что я с пацанами поехал на рыбалку поставить там палатку, налыкаться там как следует, короче, и уснуть прям там. Вот, это вот здесь. Главное, потом рыбу не забыть в день в магазине купить. И есть еще озеро для купания. На самом деле здесь много. Баскетбольные площадки, барбекю барбекюэрия, еще одна баскетбольная, еще одна детская площадка. Малибу-бэй, это пляж Малибу. Еще одно озеро, еще одна детская площадка, еще одна пэтфарм для животных. Теннисный корт, футбольная площадка, фонтан. Еще одно озеро, еще одна детская площадка, еще одна баскетбольная площадка, крикет, площадка для крикета, э, эти, волейбольная площадка, скейт-парк, мы только что с вами там были. И по сути, вот нам сейчас нужно вот сюда дойти Почему? и посмотреть. В Малибу. Ну, можно в Малибу, да. Если вообще сравнивать Дубай Хиллз и Дамак Хиллз, то Дубай Хиллз, конечно, находится ближе к инфраструктуре. То есть, там можно легко выбраться в даунтаун, можно добраться до Эмиридс Мола и так далее. Но! Дубай-Хиллз – это не незакрытая территория. У вас там есть один парк, который находится в жилом кластере, и в остальные там всякие гольф-поля и так далее нужно добираться. Здесь же вот это все огорожено территорией, и вы пользуетесь тем, чем захотите. Вот такими вот зелеными лужайками, вот этими полями. А Пользуйтесь спортивной инфраструктурой, то есть абсолютно всем. И это огромнейшая локация, которая только ваша. Вот в этом отличие от Дубай Hills. И здесь дешевле. И мы с вами уже были сегодня на этой площадке. Просто посмотрите, сколько народу сюда вышло после заката солнца. Также здесь есть прожектора вот такие. И народ прям собирается, собирается, собирается. Видимо, ребята приехали после работы. И их здесь прям стало сильно больше. Здесь вот уточек или лебедей там кого-то кормят. Много кто с собаками гуляет. И вообще, прям, если так окинуть обзор свой, то прям движение осталось сильно больше, чем мы начинали обзор. Какой здоровяк. О, а это, это кто-то посерьезнее прилетел. Ну, короче, здесь вот такая вот движуха. Это Fish and Lake. То есть вот здесь вот где-то вы можете поставить палатку, спрятаться от жены, что-то там наловить с ребятами вместе со своими друзьями, так что потом вас жена потеряла, вам все высказала, где, что, она вообще о вас думает И здесь вот, пожалуйста, можно рыбачить Все на территории одного комьюнити. И мы еще идем к пляжу сейчас туда Но идти, идти на самом деле долго, прям нифига не быстро А народ все добавляется и добавляется потихоньку Пляж находится сейчас справа от меня но мы вообще не можем посмотреть ничего, потому что сегодня вторник, и это only ladies' day. Ну хотя, вот здесь вот можем посмотреть. Короче, вот тот вот шар, если вы присмотритесь, вот этот, он формирует волну по всему вот этому вот периметру. То есть вы сюда можете прийти, там плавный заход. По сути, это как бы бассейн, но он очень большой, вот такого формата. К сожалению, ну, нам не повезло, потому что сегодня день только для девчонок. Ну а напротив, посмотрите, какая красота, а. в закате это все отражается. Очень красиво. Ну вот, а теперь мы с вами отправляемся в сейлс-центр. Я покажу вам макет, где вы что можете купить. И ребята мне сейчас в этом, наверное, помогут. Обратно идти далеко. И мы, значит, подловили здесь человека, который довезет сейчас нас назад до машины. И, то есть, если вы здесь живете, то, в принципе, устали. Остановили вот такой вот электрокар и двигайтесь по всем вот этим дорожкам по которым мы только что шли Оценить вообще концепт потому что здесь реально есть все что необходимо и сделано это все максимально с комфортом мы с вами оказали в офисе дамаг и вот эту всю территорию по сути мы сегодня с вами осмотрели вот окиньте взглядом насколько она большая конечно макет это все не передает но вы видели что мы много ходили много смотрели и много что видели но сейчас я передам слово вот этим вот двум людям они расскажут вам про Дамак Лагунс это именно та стройка, в которой на сегодняшний день интересно покупать они расскажут про особенности, расскажут про все итак, вот у нас представляет макет он не весь, это всего лишь одна небольшая часть домак Лагунс потому что вокруг здесь еще есть целая комьюнити чем он отличается прежде всего от Дамак и Хиллс, с которым мы были? тем, что здесь больше пляжа, больше воды огромная лагуна есть пешеходные дорожки, то есть через мостики и со всей стороны, с любой стороны, в принципе, здесь есть пляж, с любой стороны, откуда вы не пришли, здесь есть пляж, неважно, где у вас находится таунхаус, да, по отношению к этой лагуне, здесь есть свой амфитеатр водный, кинотеатр водный, это всего лишь там... Одно из небольших каких-то новшеств вообще в дамаке Лагунцев. Ну, безусловно, то, что это новый проект, новая архитектура. Вот мы были в Дамаке-Хиллз. Это уже, ну, можно сказать, ну, не старый проект, но ну, уже такой вот. Данный проект, он строился с 2014 года. Этот проект будет новый. Здесь будет больше ресторанов, больше территория, больше воды, как я сказал. И аренда здесь. Вот мы уже сейчас смотрели примерно приблизительно в Дамаке-Хиллз. Аренда таунхаусов у нас от 230 тысяч, 4-бедрум, это без мебели. Вот, поэтому здесь можно сейчас купить в рассрочку. У нас остался, получается, последний класс рыбицы, который сейчас доступен, потому что в других уже все продано и нет канцелейшнов. У нас таунхаусы стоят 4-бедрум 2 миллиона 100 тысяч дирхам. А сдаваться они будут как минимум, как минимум, как минимум в домах hills это 230-250, но я думаю, что дороже, потому что это новый проект. Основные причины две, почему нужно покупать именно Дамак-Лагунс сегодня, то есть это инвестиция и проживание для себя. То есть я, как семейный человек, сам живу в домах hills то есть снял себе здесь квартиру и кайфую от этого места. Также с точки зрения инвестиций, это очень крутое место. Ну просто мы возьмем элементарные цифры, которые может посмотреть любой. Сегодня готовый танхаус 4 bedroom в Дамаг Хилл стоит не менее 3 миллионов, 3300, 3500, в зависимости от расположения. То есть если он прямо рядом с парком или с гольф-полем, то это будет 3500. Если где-то там поодали от парка, то тогда это будет около 3 миллионов. Здесь сейчас стартуют танхаусы от 2 до 2,1 миллиона дирхам. То есть у вас потенциал роста цены. 50% это минимум, не говоря о том же, уже что это комьюнити будет чуть выше классом, чуть лучше, более современная, более новая отделка, и цены могут быть здесь еще выше, чем в Дамаг Хиллз. И, как Артем говорил, что под аренду это тоже идеальное место, то есть вы покупаете Танхаус за 2 миллиона, сдаете его в дальнейшем минимум за 250, а может быть и все 300. И самое главное, вы сдаете на годовую аренду. То да. есть вы не заморачиваетесь с управляющей компанией. То есть в целом вы сдали человеку а, на годовой контракт, он вам заплатил там один или два или три чека, и вы просто сразу получили этот доход с того момента, как вы его сдали. Вот. Это да, не нужно докупать ни мебель, ни технику. Ничего, ничего. вообще. Здесь танхаусы принято именно сдавать в том виде, в котором они сдаются от застройщика. Застройщик предоставляет кухню, всю встроенную мебель и встроенную в кухню технику. Все остальное уже закупают арендаторы. По статистике загрузка тонхаусов в аренду более 95%. Это прям 100%. То есть ни у кого они абсолютно не простаивают. Хотите сдать неделя времени, он уходит. Когда вы покупаете какой-то э, юнит, там, резиденцию или квартиру, вам нужно решать вопрос управляющей компании, кто будет сдавать, как она будет сдавать. То есть, ну, а здесь вы ну, на самом деле лишаетесь этих проблем. У вас стабильный прогнозируемый постоянный доход. То есть здесь вот на самом деле можно это сказать. Мы изучили этот рынок аренды таунхаусов, и действительно получается минимум 10% годовых с вычетами, со всеми вычетами. Кстати, здесь сервис чарж 4 дирхама за скверфуд, и это получается всего лишь 2000 долларов в год. Я уже примерно посчитал, и даже с вычетом со всех этих расходов все равно получается 10% годовых в валюте. Я считаю, что это ну, на самом деле здорово. Вы прослушали информацию сейчас от ребят, они просто куда больше владеют именно конкретной инфой по Лагунс, конкретной инфой по Хилс, потому что они сами это все через себя пропустили. И если вас интересует недвижка именно здесь, или может быть вообще какая-то другая, то вы смело можете обратиться и присмотреться к проектам, которые вам нравятся. Но я надеюсь, что вы кайфанули от сегодняшнего видео, кайфанули вообще от Хилс, кайфанули от Лагунс, от будущего проекта. И... Если вас заинтересовала недвижимость здесь или опять же, в других местах, то ссылки на нас указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, ребята вас проконсультируют по любому вопросу недвижимости, расскажут, как проходит сделка, какие есть рассрочки, с какими нюансами можно столкнуться, куда есть смысл инвестировать, куда нет смысла инвестировать, почему туда есть инвестировать, а почему туда не стоит инвестировать. Так что ссылки указаны внизу. Порекомендуйте этот канал своим друзьям, знакомым, потому что здесь говорят интересные вещи. Не забывайте подписываться и писать комментарии. Нам они важны, и мы и так получаем от вас обратную связь. С вами был я, Макс Репьев, команда Sunset Sellers. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.